Большой карантинный привет. Это мистер Пруц. Это мои любимые тигры и тигрицы. А это Синяя кухня. Кто любит шарлотку? А я люблю шарлотку. Ты любишь шарлотку. Все любят шарлотку. А значит что? Правильно, мы ее сегодня приготовим. Но не ту, которую есть, а ту, которую пить. Ты еще Этот рецепт придумал один мой коллега из Бары Сити еще в 2015 году. Но когда, как и сейчас, настало время приоткрыть завесу тайны. Погнали! Вообще, хорошо было запечь яблоки в духовке. Но ритм жизни современного мегаполиса не позволяет нам такую роскошь, поэтому... Будем запекать в микроволновке. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Ну а тем временем сварим сироп из корицы. Возьмем 150 граммов сахара. И 150 миллилитров воды. Размешаем все это. Отправим в сотейник и кинем пару палок кориц ставим все это на плиту доводим до кипения помешивая теперь снимаем с плиты и даем ему остыть и настояться а тем временем займемся пюре из печеных яблок отправляем наши подпеченные яблоки в блендер ну и раз у нас сладкий сироп, будет логично сделать пюре кислым. Но вот не задач. Лимоны в наше время стоят конских денег. Что же делать? Возьмем лимонную кислоту. Дешево, сердито, а главное есть в любом супермаркете в отделе для выпечки. Вообще, для этого напитка нам понадобился бы шейкер. Но если вдруг ты не успел запастись таковым до карантина, не беда, нам поможет мистер банка! Гениально! Итак, отправляем в нашу шейкер-банку две-две с половиной столовых ложки пюре из печеных яблок кисленького треть рюмочки такие 15-20 миллилитров коричного сиропа ну и конечно немножко почти полную щедрую рюмочку вкусного ароматного водки. Теперь нужен лед, как всегда много и даже еще больше. Поэтому зачем морозить дома, если можно купить, заказать и привезут. Погнали. В первую очередь не забываем охлаждать бокалы, пока готовим, а затем наполняем наш мистер банка льдом. На две трети. Закрываем банку и на всякий на всякий случай лучше замотать полотенцем. Ну вдруг там откроется, я не знаю, если ты смелый, можешь без этого. Я замотаю. Итак, теперь избавляемся от ненужного нужда для охлаждения. Открываем банку. И здесь от не льда тоже избавляемся. Представляем крышечку к баночке. И выливаем в бокальчик. Можно процедить через сито, но как бы зачем тогда свежие яблоки? В этом же самый кайф. Это же шарлотка, черт побери. По идее, все уже как бы красиво и готово. Но если вдруг вы у нас батенька и стед, можно какие-нибудь красивые украшеньки. Вот, и мы займемся. Это нам не надо. Срежем пару тоненьких слайсиков. Сделаем маленький надрез. Не на пальцах желательно. Вот так. По традиции, проведем небольшой quality control. Да, черт побери, это шарлотка. И да, это вкусно. Ну и конечно же ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем оставлять комментарии, а то как я узнаю, что мне сделать еще лучше и веселее к следующему видео. Всем рок-н-ролл, всех люблю, не болейте и помните лучше, меньше, но в конце.